Здравствуйте, друзья! Меня зовут Евгений Воронюк. И в этом коротком видео я вам хочу рассказать вот о бирже фриланса Quark, вот о их новом, новом обновлении этой биржи, вот, которая касается в большинстве своих заказчиков. но также коснулась и фрилансеров, вот, которые работают на данной бирже. И вот, какие же нововведения они сделали? Итак, первое, они стали уже полноценной биржей фриланса. И теперь, чтобы найти заказ, вам нужно нажать на свой профиль, вот, зайти в заказы. И здесь есть вкладка биржа. И мы заходим на нее вот и видим, что если раньше не было такой надписи, вот цена, допустим, минимально 10 тысяч рублей, то теперь это есть. Чем это хорошо? Вот, что заказчик сам ставит бюджет, который он может потянуть. Вот, потому что раньше было как. Вы пишете клиенту, клиенту он вам отвечает, в итоге цена ему не подходит. Вот. Потому что вы не знали, какой у него максимальный бюджет на данный проект. Вот, теперь это уже написано. А в чем минус этой штуки в том, что заказчик пишет цену до. Вот, он пишет цену до. И теперь уже написать, например, свою цену 10 500 мы не можем, так как у него максимальная цена 10 тысяч рублей. Вот. Теперь также чем еще хорошо, что мы можем посмотреть, вот если вам заказчик написал, допустим, вот, и вы не знаете, на какой проект вы делали отклик, то мы нажимаем «Ваше предложение». И здесь написан сам проект, на который вы отвечали. И плюс написано «Ваш, ваш отклик». Вот. Теперь, что еще касается, вот для заказчиков, чем хорошо, что сейчас Quark сделал уже только уникальные предложения, которые вы можете оставлять. Вот, если мы посмотрим, как я раньше оставлял, допустим, отклики, вот и как я это, это делаю сейчас, Но ну, сейчас я вам покажу. Ну, заходим, например, на седьмую страницу, вот, и видим, что я писал, в принципе, одинаковые, так, секундочку. Я писал, в принципе, одинаковые отклики. Вот, у меня их тут не так много. Вот, потому что сейчас, в основном, заказчики пишут уже мне сами. Я заказы не ищу. Ну, вот, э -э так, ваше предложение. Вот, нажимаю «Мое предложение», и вот «Мое предложение». Да, «Добрый день», напишу продающий текст. да да да Вот, и тут мы смотрим, да, вот, допустим, у меня есть «Предложение», и еще... И еще, допустим, вот. Ну, я вот везде писал примерно одинаково, что опыт там 5 лет копирайтинга, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, если же мы посмотрим, какие отклики я сейчас оставляю, на такие же проекты. И вот, допустим, три статьи про обучение за границей, блок на сайт. Вот я уже расписывал заказчику, конечно, что как я отпишу, какой я хороший, и так далее, и тому подобное. Что поменялось еще в откликах, помимо того, что... И теперь только уникальные можно оставлять. Мы опять заходим в заказы, биржа. И теперь нажимаем предложить свою услугу. И если у вас даже нет ни одного созданного кворка, но вы хотите ответить на заказ, то у вас сразу вылазит вот такая вот форма. То есть она получается произвольный отклик. То есть если вы свое предложение, вы пишете название своей услуги, да, допустим, напишу там... Допустим, коммерческое предложение. И потом описываете вот объем своей вот услуги, что входит в стоимость. Ставите день, сколько вы там будете заниматься этой задачей, плюс, потом пишите свою стоимость. Но если у вас есть уже какие-то кворки, нажимаете «Предложить кворк», уже выбираете его из списка, несколько релевантного уже. И потом уже записываете, вот что вы будете делать также если раньше было минимальное количество символов в отклике 100 символов вот то теперь 150 символов вот. до этого дня они когда выпустили вот обновление то было минимум 200 символов вот. и плюс они они были очень сильно жесткие рамки сделали были по поводу уникальных откликов потому что нельзя было полностью, полностью писать чтобы там какие-то слова встречались похожие или на ваш на ваш отклик предыдущий вот этого делать нельзя было но потом они эту проблему с вчерашнего дня уже убрали и тут у них вот есть новости их них их них обновлений на сайте и вот потом они вот дописали уже что они вот поменяли требования к уникальности то, что уменьшили его с 200 до 150 символов, отклики уменьшили. Вот. Но также еще небольшое уточнение есть. То, что если вы выводите денежку на карту банковскую, вот, раньше была комиссия 4%, теперь 3-5% комиссия. Вот. Также при пополнении счета с WebMoney Раньше была комиссия 1%, теперь 0,5%, то есть два раза меньше. Но поэтому Quark наша развивается, он растет. Вот. Вот причем они делают достаточно хорошее обновление. Я, и, я, и я очень рекомендую вам эту биржу, если вы хотите зарабатывать дома. Поэтому я ссылочку оставлю на регистрацию на этой бирже под этим видео в описании. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. И следующее видео у нас будет про биржу фриланса 5 баксов, она полностью похожа на Quark, но есть свои особенности. Вот. До новых встреч, пока-пока.